Доброго времени суток, дамы и господа! До выхода дополнения Dragonflight остается все меньше и меньше времени. И тот, кто активно следит за происходящим в Вове, за Twitch Drops, прекрасно знает то, что совсем скоро они вернутся вновь. Первая партия Twitch Drops была при выходе второй фазы при патче. она уже само собой кончилась, выдавали питомца, скоро начнется второй Twitch Drops. И второй Twitch Drops посвящен старту дополнения Dragonflight. Твич дропсы сразу же начнут действовать с того момента, как стартанет дополнение Dragonflight. То есть 29 ноября в два часа ночи по московскому времени. Таймеры абсолютно все есть. Когда выйдет дополнение, все имеется. В ночь, собственно, с 28 на 29 ноября стартует Dragonflight, стартуют и Twitch дропсы, Стартует и мой стрим, и сидим, и качаемся. Когда они кончатся? Сейчас тут альтабность, собственно, и гляну, когда кончатся. Кончатся 2 декабря... Днем. Что получается, то есть у нас довольно-таки много времени на то, чтобы получить заветного дракона Скверны. Можно сказать, 29 число целый день, 30, 1 и 2. Ну там прям чуть-чуть часов имеется для того, чтобы вылутать этого дракона скверны. Для того, чтобы его получить, нужно посмотреть стримеров на Твиче в течение 4 часов. Вы можете глянуть разных стримеров, само собой, я не настаиваю никак не советую там открывать именно мой стрим, то есть можно смотреть абсолютно любые стримы, например часик мой, часик другой, часик посмотреть кого-то третьего стримера и часик посмотреть кого он четвертого стримера. Кто-то думает то, что можно заобузить открыть сразу четыре вкладки со стримами разными, это все будет суммироваться, нет, так не идет, нужно в одной вкладке смотреть стримы И только с одной вкладки будет засчитываться этот прогресс Суть в этом То есть 4 часа набрать за 3,5 дня просмотра Я не думаю, что это прям как-то жестко Это как-то там очень много 4 часа Нет, 4 часа набрать за такую долгую акцию Это в принципе нормально И мы вылутываем дракона скверны Покажу его модельку Найду его сейчас в списке маунтов Нужно фильтр включить. Вот, такой дракон скверный. На текущий момент его имеет 1,5% игроков. Что будет после Twitch Drops? Вопрос довольно-таки интересный. Я думаю, процентов до 20-30 поднимется этот процентаж. Дальше. Что нужно сделать для того, чтобы вообще получить Twitch Drops? Что нужно для этого сделать? Ну, как сказал ранее, нужно 4 часа посмотреть стримы, а также нужно не забыть прикрепить свою... Твичевскую учетную запись к Баттлнету, а также Battlenet нужно прикрепить к Твичу. Там довольно-таки интересные махинации в том плане то, что даже если мы сделаем какую-то одну операцию, то вторая может не реализоваться. Поэтому рекомендую вам зайти и в управление учетной записи Battlenet, и в управление учетной записи Твич с целью того, чтобы проверить подключение, имеются они или нет. Само собой.